Наша цель, чтобы все вот оно покраснело. Теперь берем, вот так вот пощипываем с подкруткой. Хаотично, может быть, чтобы все покраснело. Чтобы создать гиперемию. Продолжаем создавать гиперемию. Ее называется метелка. расслабленная рука, вот так, потренируйтесь, да? Вторая рука ее и машет, чтобы она вообще не напрягалась. Сразу переходим в лапу леопарда, начинаем натирать. накресть вот тут чтобы еще захватить ягодичные мышцы туда сюда поясницы разные стороны два плеопарда леопарда доходит до трапеции но каждый раз будем возвращаться поднимать ее вверх сягивая назад теперь кулаком с утяжелением по травные мышцы И по ребрам будет, конечно, больно, поэтому мы через мышцу да. работаем. кулаком. Если кому-то больно, да, может плоскостью вот положить и плоскостью раздавить. Теперь открываем кучи шлюзов. Раз, два. Раз, два. Наша цель – это двинуться валик от позвоночника. Рука, которая впереди идет, она как бы первая начинает. без контакта, теперь отдвигаем шлюз открыли, потекла вода, шлюз открыли, потекла вода. Вот рисуем такую, получается, тельняшку для девушки, да? Ну, на самом деле, это у нас из зона, мы сливаем линфу, подмышку, переднюю часть организма и вот там вот, подпечечную зону, вот туда. Опять потянули трапецию на себя. Захватили позвоночник, а чисто отруску так хватаем кулачком. И вернулись назад. Другой рукой, другой рукой, Делаешь вот так вернулись. И наша цель теперь ППС. Поясничный проздошный сустав. Туда, кстати, редко какой массажер залазит вообще, но там именно самые боли бывают. Вот туда прям. И кулачком туда прям вот, залазим. И пальчиком туда, и можно пальчик постучать, понимаешь, да? Всегда мне там. Как самое классное. Чувствуется все, абсолютно, да. А, а, да, угу. да? Вот КПС, это вот тут сустав находится. И вот я же могу там с вами жестким пальчиком прямо можно. Терпится. Ага. Крестец это пять сросших позвонков, и на них тоже есть от позвонки, э, отростки, да, их вот мы обходим вот так вот, пальчиком по кругу, доходим до того места, где заканчивается, там такой квадратная как бы такая ниша будет, это прям тут на откуда выходит конский хвост, нервный конский хвост, не твой хвост, я не вижу, да? а? нервы, и еще одна точка, где копчик, когда копчик закрывается.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 Теперь э, прием называется куриная лапка, когда у нас все пальцы расходятся в стороны. Потянулись, чтобы все расходились в стороны. Большой назад тоже шел. Большой от всех пальцев отходил. Вот, ставим большими пальцем, соответственно, на ППС здесь и получается перпендикулярно здесь. Это кулак от крысца, а этот э, от вот, этой гребли воздушной костер Легает и до вот, по очереди. А здесь, соответственно, мы вот, по очереди. По углом попоять прорабатываю глубоко вот так, Чувствуешь? Это вообще супер. движение. Ноухау от Олега Алафа Гудина. Вашего уважаемого друга, сенсея и слуги. Да, да. Ну, вот. не сюда, а вот. Вот это мясо, ягодицы с ягодицами ну, работаем. С, это, с... с ягодицами работаем, да. да. То есть не а, здесь, а, а уже с ягодицами. Да. на ягодицу. Ага. Довели до конца теперь. <класс> довели до бедрен кости, Они же вот так волокна растут, да? Развернулись, уперлись в таз. А с этой стороны начинаем вокруг вертела. Вот первая зона пошла. Разработали шестеренкой. Вторая линия по центру. Третья сверху, где мышцы крепятся. То есть два места, где крепятся мышцы, и по центру. Теперь то же самое. Кулаком прямо так жесткий Терпимо? Да. Ну, вот средняя среднем мышца у женщины обычно бывает такая боль И когда там будут спазмы, вы почувствуете, что будто ваша рука вот через пальчицы как бы проходит через какие-то жесткие там струны такие. Размяли хаотично пекарно, месяц тесто. Соединились разведи, сведи по диагонали, скрути. В общем, все как ваша фантазия сработает. Это будет тесное место, да? Для пиццы или там для бисквитного торта, да? Для чего-то? Для перемеша. Для перемеша, да? Хорошо. Перемешки сядут. Да, и теперь вдоль вибрация вот такая, вдоль этих волокон. Ага. Докистится крестец тоже. Кирсец можно и пожестче. Вот. Ну как только доходим добавится наша, сразу расплющиваем руку. У нас осистые попадают вот сюда между костяшками, да? только не похожие возим, чтобы остисты не переходили, а прижали и кости вот так вот растрясаем в разные стороны. То есть наш массаж, специальный мануальный массаж автовская методика, призван сразу работать с почтой, связки, на аппарат, сразу идет декомпрессия, сразу вытяжение идет, сразу уже все прощелкает, и все равно это подготовка, только разогревание тканей для дальнейшей мануальной правки, когда мы уже правим ноги, таз, шею, ну там все правильно. Так, теперь вот от этого базиса отталкиваем таз назад, а значит туда, руки как друг друга только дугами расходятся вот так вот, так, вот так, вот так в вот. Разные, разные стороны в длину, мы же в длину делаем в поперек, а в длину а, мы с позвоночник вытягиваем все, все, все. То есть все кости, которые растут сюда тянем вверх отсюда все кости, которые растут вниз, тянем вниз теперь будем за руки дергать вверх а тут за ноги вниз будем дергать то есть отсюда вот растягиваем и тем самым мы кружим так бы, да? и напитываем Межпозвонковые диски. И вот... Да? Ну и дальше. После растягивания все на месте осталось... Да, а это место заново. Весь тело держим, конечно, сверху. Вот. Разделываем мои зоны. Что-то не тянется, ты чувствуешь? И вообще так, мне кажется, тянется. Хорошо, да? У -у -у. Теперь захватили осисты вот этой косточкой. Вот так вот, да? И с тяжелием расшатали в сторону. Прям. может и перекрутить кое-где вот здесь, одно. да? можно еще раз погромче говоря, а то мне хорошо да, если вы не поставите лайки дальше вам ничего показывать не будем давайте, быстренько, ставьте, ставьте ставьте, ставьте, я жду без вас не начнем давайте, давайте, и yes. Мы закончили полочковые техники, переходим к коктевым. Получается, нож входит в масло по диагонали вот так вот. раздвигает таз от плавающих лебер. То есть вот от рост роста мизинчика шире, шире, шире, шире. Но мы уперлись в таз и таз толкаем туда. Вторая рука заходит вот сюда и за лебра толкает. Вот, первая пошла рука, вторая пошла то есть они далеко не уходят, они на одном месте отработают, туда-сюда вот растяскиваем, растяскиваем, растягиваем. Пошла рука в голове, это ныряет поглубже локтем, входя косточку, ага. и на ягодице начинает описывать 4 концентрических круга, а тут растираем уже трапецию. Этовременное движение очень хорошо тренирует ваши оба полушария мозга. Теперь схватили позвоночник. Вот так кулаком, кулаком проводим. отростка так хватает. Здесь 4 параллельных и нет. Решатый позвоночник, продолжаем ее постоянно решать. Видите, у нас в течение всего массажа идет вибрации в течение всего массажа идет вот какие-то колебательные процессы, таз все время туда, да, тело постоянно ходит ходуном. Значит, здесь закончили, и рука превратилась в рубанок. Начинаем четыре линии натирать вот так вот. Ага. перешли к ягодицы. Быстрее, вот туда квадратную мышцу косой оттаскиваем, кратчайшую мышцу отодвигаем, трапецию нижнюю, добавим верхнюю трапецию, разделив руки. Теперь поперек поставили, нигде на человека. И вот поперек начали его раскачивать. Вернулись сюда, поставили в ППС лопать. Как раз вот там два пальца, да, и наш острый коток, тоже два пальчика. Вот как раз вот сюда. То есть не в кость попадаем, да, а в ямочку. С другой стороны. Ты же тут работаешь. Вот сюда, вот сюда. Вот ну, а, этой рукой, вот этой рукой под углом. А. Вот туда вот. Есть, вот, вот. Угу. Okay. И с этой стороны работаем и отодвигаем. Не попал, ты уже это Съехал. Вот, Чтобы в кость не попал. Это есть кость, мне кажется. Вот в кость сюда. Да. Я же говорю там промежуток. Два-три пальца буквально промежуток. Сюда надо попасть локтем. Если сидишь покойно, будет больно. Ну, да. Вот. Дальше по гребню. Гребень учтите, он идет выше, чем нам кажется, вот нащупайте где он. Вот он. И сверху еще пару три сантиметра складочку добавляем. И уже локтем не стреем идем, да? А вот эта часть уже косточку обходим, вот здесь вставили, и человеку не будет больно, когда вы правильно сделаете. Чувствуешь, как это отбегается? Да, у меня же она Больше? выше была. Да, да, она, кажется, угу. да вот эта вот в была выше, но, mm -hmm. кстати, да, уже не, не до конца, но уже лучше. Mm -hmm. То есть мы прям таз отдвигаем до туда. И вот тут -то тоже меряется расстояние, с какой с одной стороны, бывает ужин, какой-то шире, да, то есть, ну, где ужин, там, прям, это вот чтобы она отодвинулась, расширился сустав, вот этот, да? ну, КПС и кпс, соответственно. А, так, ну и дальше смотри, вернулись назад локтем, да, вот такая поза у нас, можем этим локтем работать, а можем вот так перейти на другой локоть и рисуем большие блюдца. По спине, в сторону, когда идем до позвоночника, у нас вверх всегда идем, движение подрядик на крысь, да. Прямо этот лопат поднимаем выше, да? чтобы сейчас прям вот давление было, ага. большое мощное давление. Теперь возвращаемся и рисуем цифербат маленьких нарушенных часов. Раз, два, три. Поднимаем, поднимаем, поднимаем. Все. Если надо посильнее, да, то можно Не еще. Не надо посильнее. Не надо, да? Все. А я думал, девушка все вытерпит. О, мне было уже хорошо. Уже хорошо, да? Так, и теперь скобу такую ставим. лодочку это плеча ставим яхту как бы, да? Раз. С этими извинцами раздвигаем таз, вот У -у -у. Не ползем никуда, а именно тянемся. Вот, тянем. Руки друг от друга отталкиваются. Еще раз. Квадратные мышцы растягиваем, расслабляем их, плавающие ребра пропускаем, вот отсюда начинаем вбивать, Это ребра идут как пальцы, да, колышки вбиваем с нашим мизинцем. Угу. Прогонил выстрел, началась регата яхта. Первая яхта пошла. То есть на четыре части делим, помним, да? Вторая, третья и четвертая растягиваемся затылочную, пусть и за тылочную, то есть за кармиальный отросток шея, Вот видишь, как тянется. О! Чувствуешь, да? Лебединая, Да, будет длинная лебединая. Шарик прав Теперь на три части делим. На две части, с выдохом, выдыхаем, и на одну часть. То есть получается, яхт мы сколько поставили? Одно вот здесь, да? и э, между 10 ребрами, то есть два попустили ребра, 12-11, и между 10 ребрами осталось 9 промежутков. То есть всего 10 яхт поставили. И запустили мы сколько? 4, плюс 3, 7, да? плюс 2, 9, плюс 1 поставили столько запустили и вот теперь самое важное уперлись в таз угу. то есть в крестец и вот эту кошечку подтянул вот, держится до да, рука здесь да. перешли через ребра, чтобы ой, через угу. астисты, чтобы не касаться и весь организм брызгал вот так вот. Таз держится таз Держим таз, прям, таз, раскачиваем ага. Я вам говорил, что у нас в процессе всего массажа остальное будет раскачивание Ну и тут такой нюанс Если кому-то, кто терпит, может прямо острием идти да? А кто не терпит, предплечьем То есть, Вот так я положил руку, да, и будет, будет помягче да? Да. Да. Так, с вами Олег Алавгудин Подпишитесь на наш канал мы продолжаем работать дальше. И теперь техника бульдозер, точнее каток. Вот сюда два лахта поставили, где мы раскопку сделали вот эту, да? Это в таз упирается, а это в ребра, вот параллельно прям. И идем вверх, декомпрессируем позвоночник, кое-где нужно головой там, как мать ему сработает. Попрыщу себе. Основной вес вот на эту руке, на передней.